Подожди, то есть когда я хочу гулять, но я не знаю, как одеться mm -hmm. Я ставлю, я кладу на бедро Элегантно ставлю ножку И так задумываюсь, посмотрю Как в клипах Всем привет, с вами Тимас И вот очередное видео И мы оказался такой челлендж Мэйксинс uh, челлендж, который мы только что придумали И да, сегодня я снимаю с моим братом а Азатом Аммитовым Привет. И суть его заключается. Ну, Ссылочка на канал Суть его заключается в следующем, то что есть такая игра Гаррис вот. А, в общем, там можно создавать какие нибудь модельки человечков и ставить их разные позы. Да. И как получается сценки в на паузе как бы сценки как будто. Еще мы будем это делать, но не в игре, а в реале. Ну, наверное, получится весело. Да. Будем потом будем его гады. Ну ч, поехали. Так, первая ссылка я делаю. Я делаю. В общем, связано с кроватью Итак, фикс. Это типа фиксировать. Фикс. Я как-то держать. Ладно, можешь положить немного. Вот так фикс. Фикс. Это что я что ли упал? Фикс, фикс, испуганное лицо, ты испуганное лицо. Ну, окей, пророковская игра просто зашкаливает. Все, можешь смотреть. Я, я, я... А, потом в конце мы смотрим на фотографии и, и угадываем. Вот что у нас получилось. Это либо я это кошмар. Пришли с Акашмара, я проснулся ночью. Да, угадал. Вс, я тебе думал, да. Кто-нибудь пишут. Сидаун, Ликс. Фикс. Эм. Что мне уже не нравится. Фекс. Так, вот так. Фейкс. Испытываем лицо такое. Смотрящее вниз. Все. Итак, вот какая у нас получилась фотка. Ну, пролил пепси. Да. да. Итак, следующее делаю я. С 11... один сторон. Хватит сравнивать на ушки. Давай. Положи. Фикс, фикс. Задумчивое лицо. Фикс. Фикс. Что это за фотосет? Подвиньте элегантную ножку. Руку на да. бедро вегл, вегл, вегл. Просто не представляю, что это может быть Все ну, Я не понимаю, честно, что это Короче, это ты, это, может... где... это, это... это ты, когда решил пойти гулять И не знаешь, как одеться, смотришь в окно как Подожди, то есть когда я хочу гулять, но я не знаю, как одеться У -у -у. Я ставлю, я кладу на бедро Элегантно ставлю ножку и так задумать все смотрю. Как в клипах. А завтра делаем следующее, собственно. Да, нас не видно. <сакрес> нет. Стоишь. Фикс? Нет, не знаю. думал, ты догадался уже, да? Нет. нет. Фикс? фикс. Забываешь говорить фикс. Все. Ч? Вот что получилось? Эм. -э -э, подожди. Не подсказывай сейчас. Последним я не смог справиться. Я сдаюсь. Давай ответ. Это, короче, ты вытираешь ноги. Говорю, что сегодня это было. Это Это было. От... Это было. Когда? Хоешь, куда вы в пельмени смотрели? Куда обедали? Там, типа, тоже было. О, Ксюша. Ты вспомнил? Кс спомнил? Помните, Ксюша, хотя вы еще не знаете Nein. ее. Что? Ты вспомнил, нет? К когда что делали? когда там, типа, уральских типа, э, мужик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в игру. В смысле? Прыгай, говорю. Нет подписывайся на меня везде в социальных сетях все в описании ссылки подписывайтесь на азата амитова да это я И ссылка в описании естественно да а так а так всем удачи всем а так всем удачи всем пока сними меня сними сними снимай меня